дамы и господа здравствуйте всех приветствую береницкий институт карма йоги папка вопросы и ответы по просьбам трудящихся которая была создана спасибо совсем недавно я заканчиваю старые вопросы и начинаем новые. Итак, первую часть вопроса менять капсулу или нет я уже отвечал смотрите ранее вопросы по перемене капсулы но как справедливо заметила одна замечательная девушка в вопросе менять капсулу это означает как бы не менять шило на мыло а, а это означает изменять то есть вот человек поменялся меняется природа до да, меняются люди насколько это возможно так сказать то есть, каким образом меняется капсула, но я изменю слово «меняется», потому что изменяется или изменяется. Каким образом родовая капсула может изменяться? Первое. Родовая капсула ваша изменяется тогда, когда меняетесь вы. Мы говорили с вами о том, что у каждого человека есть свое излучение, и когда вы отрабатываете какой-то пунктик в вашем поведении, отрабатываете какой-то закон, у вас появляется новый жизненный осознанный опыт, то в этом случае ваше излучение немножко меняется. И, естественно, ваша родовая капсула ставит свою галочку какую-то, то есть вот завершен вот такой-то пунктик книги судьбы у человека, потому что он что-то понял, каким-то образом изменил свое поведение. И поэтому капсула, как бы когда что-то решено, она эту папку сбрасывает и смотрит, какие папки по реализации судьбы у нее следующие и меняет как бы направление. То же самое, как грузовик. Вот он привез в этот город, потом поменял направление, привез что-то в другой город. Примерно вот такая вот позиция. А, каким образом, то есть что сильнее всего изменяет капсулу? Я заменяю слово меняет. Самое сильное изменение капсулы появляется тогда, когда для вас процесс ежедневный, ежедневной тренировки он приобретает такую как бы ну, необходимость вот как люди в туалет ходят, кушают там регулярность секса человеческого общения, прогулка погулять с собакой, как только, как только для вас сам процесс набора энергии, он становится регулярным, вот в этом случае меняется капсула. Как происходит этот процесс? У каждой капсулы, если вы прочли такие три книги «Йога обратной спирали», есть свой источник, источник энергии родовой капсулы. Откуда родовая капсула берет свою энергию? родовая капсула берет свою энергию от, от поступков нулевого нулевого своего и и в принципе родовая капсула это как рюкзачок какой-то сзади то есть вся родовая капсула она сидит в подсознании человека и родовая капсула она как бы от всех ваших эмоциональных всплесков она чуть-чуть подпитывается тут такой процесс а цивилизации они воруют энергию а родовая капсула это часть вас это часть вашего прошлого просто есть разное прошлое и по разному мы его понимаем а у человека фактически два прошлых есть одно прошлое это вот та генетика которая передается ему то есть и вот те духовные какие-то знания и качества которые передаются через родовую капсулу это вы же просто это ваш багаж а с другой стороны, ваши реинкарнации и э, доступ к которым всегда перекрыт, потому что в каждой реинкарнации живет своя личность, а те люди, у которых перекрытие вот это вот слабое, эти личности прорываются в сознание, и как результат у нас психиатрические заболевания различные. То же самое с родовой капсулой. Может быть, когда кто-то из этой родовой капсулы, если вы смотрели сериал «Сотня» до «Хандрид», то обязательно посмотрите, если вы не смотрели, получите массу удовольствия. Там и все, и карма, и трансформация сознания, и осознанность э, действий. Э, у многих людей, вот как там была одна девушка э, на планете, где жуки такие превращали их всех в других людей, э, вот, вот у этой девушки все ее воспоминания, они были по папкам разложены, синхронизированы по каждой реинкарнации. И когда главная героиня попала вот в подсознание вот этой вот женщины на той планете, то она была поражена с какое количество у нее воспоминаний, потому что все воспоминания этой девушки, которую потом не взяли в лучший мир в конце последней серии последнего сезона, у нее как бы все ее воспоминания были нарисованы в одной комнате. А у той были целая библиотека, огромные стеллажи с количеством папок. Вот получается, что родовая капсула, она изменяется, когда вы регулярно накачиваете себя энергией. И если в этом состоянии вы чуть-чуть думаете о своей родовой капсуле, а именно в этом состоянии, когда вы полностью загружены энергией, и нужно думать о родовой капсуле, потому что энергия на создание канала со своим родом, она должна регулярно выделяться, и этот канал становится сильнее и сильнее. В этом случае источник энергии э, вашей родовой капсулы, он насыщается, и родовая капсула может как бы более квалифицированно, у нее есть больше ресурса выполнить вашу книгу судьбы. То есть в этом есть главный секрет и главная мотивация заниматься регулярно, во всяком случае пытаться набирать энергию и эту энергию ощущать. Набор энергии это процесс один, а вот ощущение энергии процесс совсем другой, он совершенно физиологичен, этот процесс, потому что вот как мы чувствуем токсичный человек или он веселый и многие люди, большинство под масками ходят, как мы чувствуем этих людей, как мы чувствуем ситуацию. Как мы чувствуем политику, есть ли у нас иммунитет к телевизионной лжи тотальной или нету, То есть это вот изменение родовой капсулы, оно начинается с того, что когда вы загружаете в себя, энергии больше, чем ваши чакры могут вместить. В этом случае у вас происходит такое ощущение распирания на каждой чакре, или на той чакре, где вы загрузили энергии больше всего. И если вы создаете мысленную ассоциацию, то есть вспоминаете про свою капсулу, эта вот капсула не забирает у вас то, что ваше. Потому что капсула это и так вы, только это другая ипостась. Вот как семья, всем я. Это вы э, находите свою пару, да, а дальше вы можете слиться или вы не можете слиться, вы родные или вы чужие. Потом вы проявляетесь в детях, вы проявляетесь в внуках, вы же проявляетесь в родителях, и в духовных родителях, и в дедушках, и в бабушках. То есть это семь вариантов вашей реализации, семья это семья, то есть семь, семья, то есть это вы каких эпостащях вы можете реализовать себя. Вот то же самое, родовая капсула, она как бы получает, когда вы перенабрали энергию и подумали о родовой капсуле. Вот частично вы выстраиваете канал. Сначала вся эта энергия строится на идет на создание этого канала астрального, а потом, когда канал уже четко выстроен, то дальше вы как бы насыщаете источник родовой капсулы. Как только этот источник насыщен, вот только тогда, через какое-то время, вы регулярно набираете энергии чуть больше, чем ваши чакры в состоянии вместить вследствие их как бы, энергоемкости на сегодняшний день. Чакральная энергоемкость, Вот термин мы ввели с вами полтора года назад. Остальное все, если цивилизации не успели у вас украсть, почему нужно как бы научиться понимать паттерны цивилизации и не отстегивать им энергию. Это все идет на вашу родовую капсулу. И дальше что получается? Дальше получается, что вы целенаправленно, осознанно живете. То есть в какой-то момент, когда все цели, которые вам судьба ставит, вы выполнили, и у вас нет критических ситуаций, когда вы что-то должны делать. У вас как бы вот свободный полет художника, делаете что угодно. Некоторые валяются на диване, смотрят сериалы или просто YouTube. Но смысл в том, чтобы ставить себе новые новые цели. А дальше получается интереснейший момент, когда вы ставите себе новые цели, отрабатываете их, попадаете в тупики, или наоборот, у вас получается что-то очень хорошо, то в этом случае судьба как бы временно забывает о обязательной программе, потому что вы попроизвольно идете настолько быстро, отрабатывая новые законы, новые ситуации, новые отношения, новые профессии вы осваиваете. И в этом как бы освоение всех миров. Поэтому э, вопрос, когда нужно менять капсулу, то есть изменять капсулу, ежедневно. В этом, в этом весь секрет. Ничего такого суперокультного в этом нету. Когда вы все время регулярно набираете энергию, то вы начинаете смотреть на мир совершенно другими глазами. Я надеюсь, что я ответил. Спасибо большое. Счастья вам.